Психолог. Она сегодня проведет нашу встречу, я хочу начать, да, начнем. Мы тут дали несколько минут людям собраться, я думаю, что будут еще присоединяющиеся, но мы начнем, я думаю. Вот, очень рада, что мы сейчас уже продолжаем нашу традицию, это вторая встреча с Эллой. Первая у нас была встреча на тему растущего гендерного насилия, к сожалению, в эту эпоху кризиса. И мы решили продолжить все, что связано с гендером и все, что связано с, с нами, женщинами, нашими правами, нашим, нашей видимостью в обществе и, и вообще. Вот, поэтому пригласили сегодня еще раз психолога Элберчанскую, которая была соосновательницей женской лиги в Израиле вот, Элла Проводит многочисленные лекции на разные темы, связанные с гендером, связанные с феминизмом, и загини Это наша следующая тема будет, кстати, забегая вперед. Э, вот, и ведет частную клиническую практику э, психологическую и э, является активисткой общественной и общественным деятелем. То есть вот, э, все в одном. Поэтому э, еще человек прекрасный э, ко всему тому, что, собственно, очень приятно. Вот, поэтому мы сегодня послушаем про феминизм, я думаю, что, э, Элочка, где-то минут 50, да, потом вопросы, хорошо? Если что там пишите, если что-то у вас есть срочное, вы хотели бы спросить, чтобы не забыть, пишите в чате, и мы каким-то образом, я попытаюсь это дело интегрировать. Э, да, э, да, Эл, хорошо? Если я вдруг что-то буду видеть, что как бы, по, по, по времени по смыслу подходит, то постараемся это интегрировать в наши в наши занятия непосредственно. вот Давай тебе слово. Включи микрофон только обязательно. Звук, Эва. Микрофон. Окей, okay. добрый вечер. Э, Во-первых, спасибо огромное Оле, что она меня пригласила. Э, очень приятно всех вас видеть. Э, у нас 38, это вау, потрясающе, как бы, да, это э, потрясающий проект, я, это огромная честь для меня О, с вами. На 40 уже, Эллочка, и будет больше. Вау, потрясающе, потрясающе. Э, окей, добрый вечер. Хорошо, я думаю, что, как Оля сказала, да, что будет какая-то лекционная часть, и будет у нас часть интеракции, в которой я буду очень рада услышать любые ваши вопросы, замечания, причем я, я, я хочу пригласить вас, может быть, даже она будет лекционная часть покороче, потому что мне очень важно, чтобы мы с вами какие-то вот моменты, которые... Вот, может быть, вы давно хотели спросить, причем я вас приглашаю задавать абсолютно любые вопросы. Наоборот, я, может быть, даже вас хочу попросить, если у вас, если у вас есть какие-то примеры стереотипные, например, вот, мышление по поводу феминизма, какие-то ассоциации стереотипные здесь, между нами, девочками, да, я, наоборот, приглашаю вас высказывать, чтобы мы могли, так сказать, посмотреть на это спокойно, внимательно в историческом, социальном, психологическом контексте, как бы, да, потому что э, нам очень важно не всегда в каких-то моих лекциях или групповых встречах очень важно, чтобы люди не просто, как бы, э, поняли на каком-то теоретическом, научном уровне какие-то понятия, феминизм, вот именно с точки зрения науки, а прочувствовали, именно вот прочувствовать. Мы хотим с вами сегодня на нашей встрече прочувствовать, что такое феминизм, для чего он нам нужен, да, и э, нужен ли, как бы, любые вопросы, любые замечания э, приветствуются. Я немножко дам какую-то теорию, как бы, да, э, э, с любовью, и потом с любовью открыто для всех, любых ваших э, ассоциаций и вопросов. Значит, пару слов обо мне, э, как э, Оля Представила меня, я психолог, я образовательный, педагогический психолог и социальный психолог, много лет занимаюсь психотерапией с подростками, детьми, женщинами, работаю много с родителями, веду женские группы на такую тему, то, что называется на английском, красиво, empowerment, это расширение прав и возможностей женщин. В 2016 году у нас была большая конференция. После нее мы основали Лигу русскоязычных феминистов в Израиле. Э, вот. И как бы у нас есть встречи иногда, у нас есть лекции, у нас есть различные вещи, которые происходят. Эм, как я пришла к феминизму, я хочу пару слов сказать. Да? Потому что феминистками не рождаются, феминистками становятся. Как бы, да? Понятно, что... Э, Каждое, как бы у нас у каждой есть какие-то ассоциации, абсолютно свободные, связанные со словом феминизм. У кого-то, так как вы все в проекте Кешер, и это женский проект, то у вас у всех уже есть какие-то знания об этом, да и, и вы много, я так понимаю, говорите об этом. Да, но феминистками действительно становятся в каком плане. И я очень часто слышу от русскоязычных, особенно женщин, вот они рассказывают, они говорят, я не феминист. Нет, я не феминистка. И потом женщина рассказывает о том, сколько она всего делает, сколько она добилась, как она строила свою жизнь, э как бы училась, э растила детей, де делает столько всего важного для себя, для семьи, для других и так далее и тому подобное. И, и, и как бы мы начинаем понимать, что она живет как феминистка, делает какие-то вещи как феминистка, но почему-то себя феминисткой не на называет. И мы с вами, это будет одна из наших, как бы, вот таких тем загадочных, почему на русском, для русскоязычного уха, как бы, почему-то, тем более последние годы, как-то феминистка стала словом нарицательным, что это что-то плохое или что-то такое радикальное, что значит радикальная какая-то крайность, как бы, да, то есть... И мы поговорим, какие, э, каковы корни. Но сначала мы немножко справимся, как, я, как было наверное, обещано, как бы исторический немножко, экскурс. Понятно, что вы можете все почитать об этом намного более подробно. Я не хочу чересчур вдаваться в историю, но просто обозначить. Во-первых, слово «феминизм». Само слово «феминизм», если мы на него посмотрим, понятно, это из английского. Но слова «феминизм» нету мужского или женского рода, как бы, да, то есть фемини... феминист, феминист может быть как женщина, как и мужчина. В принципе, принято больше про мужчин, говорить, что они не феминисты, а они профеминисты, то есть те мужчины, которые поддерживают женское движение, борьбу за против насилия в семье, за права женщин, за равноправие, эти мужчины они, мы ну, как бы называем профеминистами. Э, значит, эм... Начинается, в принципе, история феминизма, как бы, начинается именно история феминизма в эпоху просвещения. И где-то начиная с 80-х годов XIX -го века, вот это понятие «феминист» как бы на английском входит как бы в обиход. Если посмотреть как бы на много-намного-намного намного, намного древние времена, патриархальное общество, и все, что связано с патриархальным обществом, и какие-то принципы патриархального общества упоминаются в очень древних э, источниках. Это и Аристотель, и, э, который, и древний, как бы, греческая философия, э, философия пя, даже буквально 5-4 век до нашей эры. То есть принципы пытались определить, что, какая роль женщины, какая роль значит, вот, э, мужчины. Философы Даеке, как Кан, Ницшев и, конечно же, психоаналитик, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд тоже все говорили о том, как отличаются роли женщины и мужчины. Как бы, да? И мы говорим о том, что мы живем на самом деле до сих пор в патриархальном обществе. Но ну, понятно, если мы задумаемся о том, в каком патриархальном обществе э, жили женщины в конце XIX века. Да? или 200 лет тому назад, 300 лет тому назад, в каком патриархальном обществе мы живем сейчас, что, то понятно, что феминизм, благодаря феминизму, произошли очень большие изменения в мире. Вы знаете, есть такая э, знаменитая картинка, фотография, да, э, в которой, э, э, значит, начала 20 века мужчины, студенты, э, вышли на демонстрацию, и они вывесили чучело. Чучело, э, такой женщины, еще тогда они ходили в платьях, в шляпках, как бы, да. И вот вывесили вот это чучело, и демонстрация была против чего? Мужская демонстрация, огромная демонстрация, фотография, видно, что огромное количество мужчин, как бы, идет. И вот эти чучела женщины висят. Демонстрация была против того, чтобы женщин принимать в университеты, и, и чтобы они могли получать высшее образование. То есть, когда мы смотрим на эту старую фотографию, как бы мы... Она не укладывается у нас в голове, потому что понятно для нас, естественно, что женщина может получить и должна получать высшее образование. Когда-то это было непонятно. Точно так же для нас понятно, что мы имеем право голоса на выборах, муниципалитеты, правительства и так далее. Настолько естественно для нас, мы спорим, обсуждаем, кого выбирать. В принципе, феминистское движение более такой кардинальное получило продвижение, именно когда женщины стали бороться с правом голосовать на выборах. Потому что они этого права были лишены. Когда мы вспоминаем знаменитых суфражисток, я уверена, вы слышали все это понятие «суфражистка», э, знаменитые суфражистки, э, их борьба была для нас, нам кажется, опять-таки, очень странной. А борьба была элементарна за то, чтобы женщины могли голосовать на выборах. И если мы задумаемся о тактиках сухражисток, то э, это очень интересный такой экскурс в историю, потому что, э, с одной стороны, они очень как бы пытались договориться с мужским сообществом, женщины, которые приходили в парламент в Англии и так далее, как бы, и выступали, и объясняли, э, что женщина тоже человек и у нее тоже могут быть права и так далее. То есть, с одной стороны, они пытались каким-то дискурс, дискурс... через дискуссию, через обсуждение, через какие-то вот такие э, способы, как бы женские, как бы женские, э, уговорить мужчин дать им право голоса, да? Когда они видели, что это не работает, да? Мы... Э, я не знаю, если вы видели фильм, я очень рекомендую, есть очень такой, на самом деле, очень трогательный, очень интересный фильм, который так и называется «Суфражист». Если кто-то его не видел, он вышел, я думаю, 4-5 лет тому назад. Очень-очень рекомендую этот фильм, потому что как раз показывается вот эта история становления суфражистского движения через личные судьбы нескольких женщин, которые как бы в этом движении участвовали. И мы понимаем, насколько тогда все было непросто. Как бы, да? Так вот, когда вот эти методы уговоров, объяснений, не помогали, то суфражинские тогда и времена принимали и какие-то более серьезные меры. Например, известно, что они э, пытались даже прокладывать какие-то маленькие взрывчатые э, такие взрывы небольшие, делали в урнах, например, или на почтовых каких-то. Каких -то. то есть, в принципе, почти никто не пострадал от этих взрывов, они были очень маленькие но они делали вот такие вот диверсии небольшие, как бы обозначить, обозначить, что мы не готовы терпеть эту ситуацию. И это очень интересно, что если мы задумаемся, да, вот про 20 век, так сказать, после Великой мировой войны или нашего 21 век, 2021 год, в принципе, мы почти не услышим о каких-то диверсиях или о каких-то вот таких вот более агрессивных протестов феминистов. То есть, если мы задумаемся, стереотипы очень часто у людей о том, что феминистки, они какие-то радикальные, и они какие-то неуравновешены. А если посмотреть в правде в глаза, максимум, что мы делаем, и вы, многие женщины, здесь, которые здесь присутствуют, мы участвуем в каких-то демонстрациях, мы выходим, вы, у вас есть замечательные такие футболки, в которых вы выходите, что вы против насилия определенного цвета. Выходим на демонстрации, держим какие-то плакаты, пишем какие-то статьи, пытаемся бороться, но наши методы борьбы, они, опять-таки, дискурсивные. То есть мы пытаемся разговаривать, пытаемся озвучить свой голос. Мне подкладываем нигде бомбы, бомбочки, в отличие от того, что делали суфражистки это, кстати, очень интересный вопрос, который занимает очень многих историков и социологов, почему женщины на то, что у нас на самом деле. Каждый год Каждый год в Израиле минимум 20 женщин э, погибают от рук э, своих партнеров. Как бы. Насилие в семье все равно еще есть. Еще не все права, мы, э, мы всех э, как бы равноправимо еще не добились полного. Вы знаете, да, что есть такой график, который показывает э, разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами. И этот график очень э, замечательный чем? Что как бы, мы можем услышать такие стереотипные мнения, что вот... Э, за что вы боретесь, феминистки, вы уже все победили, вы уже всего добились, э, за что вы там воюете, как бы, да? А график показывает, что да, в течение всех лет есть поднятие зарплат, но разница между мужскими зарплатами и женскими зарплатами все равно остается э, разрыв, и вот этот разрыв почти все время постоянно, зарплаты поднимаются, но разрыв сохраняется, как -то, да, то есть, даже в области как бы, равноправия зарплат. Казалось бы, пришел программист и пришла программистка. Или как бы, почему у них должны быть разные зарплаты? А вот все равно есть вот эта вот разница между э, сколько зарабатывают мужчин и женщин в среднем. Как бы, да? Это показатель. То есть нам еще есть за что бороться. Но мы это делаем какими-то вот такими дискурсивными методами. Э, значит, и история феминизма э, насчитывает... Э, во-первых, когда мы говорим о феминизме, мы говорим о нескольких э, направлениях, и мы говорим о э, нескольких э, важных аспектах. Значит, чем занимается феминизм? Э, первое — это э, философская теория. Как бы, она рассматривает вопросы природы женщины и мужчины, ее место в роли, в обществе, характер глобального угнетения женщин. Как бы, да? И в соответствии с этим есть разные теории. Мы с вами сегодня поговорим буквально вкратце, о основных направлениях феминизма. Либеральный феминизм, радикальный феминизм, марксистский и социальный феминизм. И если будет время, может быть, я пару слов скажу про тот феминизм, которым я себя больше причисляю, это психоаналитический феминизм. На самом деле, если вы зайдете в Википедию, мы сейчас не будем этим как бы заниматься, осматривать все виды феминизма, но их... Более 20 основных видов феминизма, да, есть, даже есть такое понятие, как поп-феминизм, анархофеминизм, эм, э, феминизм э, э, квирный э, и, и так далее, и тому подобное. Есть очень много направлений, мы сегодня поговорим об основных как бы, направлениях. Итак, значит, э, понимание, в принципе, э, системное понимание угнетения женщин. То есть за э, вот всеми этими теориями стоит какое-то предположение, что в патриархальном обществе э, женские права угнетены. Теперь вот когда мы говорим о философском рассмотрении вопроса природы женщины, как бы, да, даже вокруг этого есть очень много различных направлений, как, бы, да, как мы знаем, вот эту... Присказку два еврея, три мнения, как бы, да, или у каждого своя синагога, точно так же в феминизме, у каждого свое какое-то направление. Потому что будут феминистки, которые скажут, то, что мужчины и женщины отличаются биологически, понятно, какими там, моментами отличаются, э -э, нас это не интересует. И все феминистки, которые говорят вот именно о различии в биологическом, они э -э, это будет считаться как бы не таким существенным, потому что есть понятие гендер. Гендер это и связано не с полом человека, который человек рождается, допустим, например, мужской, женский, и есть еще варианты, не будем вдаваться в это, да, а связано именно с социальным конструктом. Гендер это социальный конструкт, с который нам буквально с нашего рождения, с нуля, мы находимся в определенном обществе, это семья, это детский садик, это родственники, это, это программы по телевизору, по интернету, это все, что нас окружает, является средой, И как бы наша нас эта социальная среда э, формирует, как бы, да, и она формирует мужчину и формирует женщину. То есть, в принципе, как говорила Симон де Бавуар, женщиной ты не рождаешься, женщина ты становишься. Что это значит, что общество давит таким образом, чтобы ну же, ты женщина, ты девочка, будь паенькой, будь миленькой, будь женственной, будь такой и будь такой, ты должна быть идеальной, должна быть идеальной мамой, должна быть идеальной супругой, у тебя должно быть там, как бы, все постерано, все разложено и так далее. То есть, есть какие-то э, как бы диктатура вот это общество, как выглядит идеальная женщина, точно так же, как и выглядит мужчина, то есть, в принципе, как мы как мужчины, так и женщины, мы все находимся в какой-то степени в рабстве вот, этой вот, э, вот этих вот гендерных предпосылок, которые нам общество, нас скармливает, как бы, да, этими э, предпосылками, да. Будут феминистки, и мы с вами по посмотрим на тему, э, дорогие, у кого-то включен, э, если можно выключить... Э, Микрофон, я, как бы, если у вас есть вопросы, пишите, я буду очень рада, как я сказала, да? пару слов просто я еще скажу теоретически, и мы обсудим. Будут э, феминистки, которые скажут, что вот эта вот биология, как бы, да, различия между мужчиной и женщиной, она наоборот нам на руку, как бы, да, потому что они скажут не то, что мужчина лучше женщины, умнее, у него там какие-то способности лучше. Они скажут, наоборот, женщина, она лучше. И они будут пользоваться этими биологическими э, различиями. Например, они скажут, что у женщины больше развита интуиция. Женщина больше умеет проявлять эмпатию, проявлять э, заботу. Да? Вот этика заботы, о которой мы немножко говорили с вами в прошлой лекции. Мы говорили о Керол Гиллиган, которая написала книгу «Иным голосом». И именно вот эта этика заботы, которая больше свойственна женщине, значит, женщина лучше. Фрейд, мы с вами говорили, что он считал, что женщина завидует тому, что у мужчины есть, так сказать, пенис, придут феминистки, если они будут относиться к биологической именно теме, природы, как, бы, да, вот как женщины отличаются от мужчин, они скажут, это не мы завидуем тому, что у мужчины есть пенис, а это они завидуют нам, что мы можем рожать что у нас есть грудь, и что мы можем даже эту грудь сами трогать, как бы. то есть они придут и скажут, наоборот, у женщины есть привилегии по отношению к мужчине. То есть это можно повернуть э, в разные стороны. Будут феминистки, которые скажут, такое, произнесут такое сложное понятие, я долго училась его произносить, называется, э, вот, сейчас будет сложно, эссенционализм. От слова essence essence это суть, как бы, да, то есть э, вот этим вот эссенционализмом называют как, э, тех феминистов, которые вот-вот поддерживают эту тему биологии и различия мужчин и женщин, да, вот вы относите, они как бы могут сказать пренебрежительно, да, вот вы говорите о природе, мужчин, женщин, а нас это не интересует, нас интересуют только социальные конструкты, гендерные темы, да, как социум влияет на мужчин и женщин, и мы хотим с этим бороться, освободить. То есть это речь идет о выходе из рабства вот этих вот социальных конструктов, которыми нас общество закармливает буквально э, с нуля. Значит, еще раз, мы говорим про феминизм, что это как бы то система глобального унитения женщин, мы хотим это понять. Мы говорим о социально-политической теории, э, анализирующей вот эту вот тему неравенства между мужчинами и женщинами. И преодоление, в принципе, дискриминации женщин, этим занимается феминизм, это социальное движение, очень важно понимать, оно направлено на до достижение равенства да, между мужчинами и женщинами. Что значит равенство? Мужчины и женщины, мы сказали, отличаются физически, да? но у нас могут быть равные права, равные права, как мы сказали, на работе в общество различные права, которые должны быть равны или вот как вот я привела пример что в свое время было абсолютно понятно что в университете могут учиться только мужчины и они воевали за то чтобы вот женщине пустить к высшему образованию как бы, да? или голосовать и так далее это речь идет о равенстве в правах и, и мы как бы добиваемся расширения прав и возможностей да женщин во всех сферах жизни да? во всех сферах жизни в принципе, это идеология, феминизм, идеология, которая уважает интересы женщин и противостоит различным мезогинным тенденциям. Подробнее о мезогинии и то, как мы вот, как бы вот эти вот социальные конструкты, как мы с ними можем осознать, как исправляться, мы поговорим на следующей встрече, потому что это очень интересные психологические, социальные процессы. Но это очень важно, мезогиния это женоненавистничество. И женное ненавистничество, свойственно как мужчинам, как бы, да? и его не всегда легко распознать. Очень часто как бы, оно может быть прикрываться какой-то или заботой, псевдозаботой, или каким-то пассивно-агрессивным отношением, или каким-то черным юмором. Как бы, да? Может разными вещами прикрываться. Но у нас у женщин тоже есть визагинные моменты, и мы должны их осознавать и понимать, что общество... Нам настолько, как бы, долгое время, ну, я скажу по-простому, промывала мозги, как бы, да, что некоторые вещи в наш, вошли в нас, как, знаете, как какие-то, извините за сравнение, вот коронавирус у нас сейчас, вот какой-то вирус, которого мы хотим избавиться, против которого мы хотим выработать антитела. И, как бы, когда вот возникают у нас какие-то ассоциации, мысли, чтобы мы могли, как, знаете, как поймать и сказать, о, здравствуй, привет. Подожди, а это моя мысль, мне кто-то ее вложил, когда мне ее вложили, откуда я это слышала, что, например, какие-то фразы наших э, бабушек, может быть, мам, э, не знаю, телевидение, как бы кино и так далее, да, вот если мы возьмем «Москва слезам не верит», как мы любим этот фильм, да, мы, мы его очень любим, мы любим этих актрис, мы любим, мы, нам и так интересно, вот, вот эта тема, что и в 40 женщина может не найти любовь, как... Насколько глубоко в нас это сидит, и как мы любим Баталова, Баталов, такой мужчина просто, да, как бы, вот мы все влюблены в него были в свое время, да, то есть, с одной стороны, это очень парадоксально, да, с одной стороны, когда вот я слышу «Москва слеза в не верит, я тут же с удовольствием буду смотреть этот фильм, потому что я на нем выросла, это мое детство, как бы, да, подростковый возраст, я его люблю, как бы, да, с другой стороны, когда я на этот фильм смотрю гендерными, с помощью гендерных очков, как бы, да, и действительно прислушиваюсь к каким-то фразам, которые там произносятся, я вдруг понимаю, что там немало звучит каких-то стереотипов каких-то, да. Там, если вы помните, например, Баталов гуляет с дочкой Катерины, как бы, да, и вот он говорит, я буду принимать решение, почему? На том простом основании, что я мужчина, и мы так, ну, в свое время, ну, да, ну, как бы, конечно, да, мужчина принимает решение, все в порядке. Когда мы смотрим на это гендерными очками, да, и, и, и призмой, так сказать, как, почему, да? то есть она начальник цеха, она как бы начальник завода, да, это Катя, как бы, да? и там тоже есть момент, что она больше зарабатывает, чем он, у нее статус больше, чем он, да, и в Советском Союзе это не называлось феминизмом, но это был настоящий феминизм, как бы, да, что женщина может и учиться, и добиться любых, как бы, высот, да, но почему-то дома должен решать мужчина именно вот благодаря той какой-то вот идее, что он мужчина. Да? То есть когда мы смотрим на многие-многие социальные явления, на, на идеалы красоты, на какие-то фильмы, на любые лозунги, рекламу, которую мы видим, смотрим с помощью феминистского какого-то такого взгляда, осознанного, осознанного, это наше любимое слово, осознанность. Мы понимаем, мы замечаем какие-то вещи, и я могу сказать честно, да, что, э, как бы, э, еще царь, царь Соломон сказал в свое время правильно, чем больше мы знаем, тем это, как бы, марбе, марбе хохма, марбе махов, то есть, как бы, да, чем более мы становимся умными, тем более иногда, может быть, это, как бы, не очень весело, да, но, тем не менее, вот это вот э, момент, вот этого осознания, что, Господи, как я раньше это не видела, как я не раз вот эти посылы, а как интересно, то есть это может быть не очень приятно, замечать какие-то вещи, да, но это может быть очень-очень интересно, и это может добавлять нам, в конце концов, уверенность, уверенности в себе, потому что феминизм, основная тема феминизма, на самом деле, для меня, вот, если говорить о том, как вот, прочувствовать феминизм, это тема прежде всего уверенности в себе, понимания, что у меня есть у нас, у женщин, точно так же, как и у мужчин, есть право озвучить свой голос, что у нас есть права, что у нас есть мнение, что это мнение, к нему, надо, к нему должны прислушиваться, его должны уважать, его должны слышать, наш голос, как бы, да? что у нас есть потребности. И тема принятия себя, когда все время социум диктует нам постоянно... И ты не можешь принимать себя как есть, потому что ты недостаточно, недостаточно хорошо. Это делаешь, недостаточно хорошо это делаешь сейчас коронавирусы. Там, почему ты недостаточно отдыхаешь? Ах, ты слишком много отдыхаешь, почему ты не держишь ничего творческого? Ах, ты все время что-то делаешь творческое, а может быть пойди там за ней спортом. Ах, ты не займешься спортом, а вот ты потолстеешь. Ах, ты потолстеешь, а ты значит не следишь за собой. И вот какие-то постоянные вот эти вот посылы и давления общества. Если мы их ловим так вот, да, на удочку как бы нашего, нашей осознанности, смотрим на них так внимательно, да, как на червячка такое, так, а мне это вообще подходит, этот посыл, да, в эм, Оно мне нужно? Оно мне подвышает самооценку или понижает самооценку? Оно мне делает, добавляет стресса в моей жизни или наоборот убирает стресс в моей жизни? Потому что... Э, была одна знаменитая феминистка, которая сказала потрясающую фразу, я ее очень люблю, что забота о себе – это наша первейшая феминистская задача. Забота о себе, как бы, да, и посылы, которые не добавляют нам психологического здоровья, уверенности в себе, принятия в себя, мы хотим их фильтровать. Подходят нам они или нет? Об этом феминизм. Так, что у нас со временем? Есть еще немножко, да, я же обещала поговорить о видах феминизма основных. Значит, у нас есть, что такое либеральный феминизм? Либеральный феминизм, в принципе, благодаря ему мы, собственно говоря, в западном обществе мы сейчас говорим не про Россию, про Россию я очень рекомендую почитать, про Калантай, мы многие про нее слышали, очень интересная была личность, мы не будем сейчас долго, как бы, ну, останавливаться, не, потому что про Калантай можно сделать отдельную абсолютно лекцию. Она была очень-очень необычной женщиной с очень необычными идеями и, и очень продвинутыми для своего времени. Как бы, да? И вообще э, в Советском Союзе было очень много сделано для женщин. Это нельзя отрицать. Как бы, да? Проблема в Советском Союзе немножко была такая, что был двойной посыл. С одной стороны женщине был посыл, ты можешь добиться всего, что ты хочешь, ты можешь быть в университете профессором, ты можешь быть начальником завода, ты можешь все что угодно. Двойственность посыл заключалась в том, что дома все равно как бы есть глава семьи, мужчина все равно как бы должен быть главным. Хотя очень многие женщины на самом деле потихонечку были главные, и как бы их воля вела семью, но социальный посыл не был таким на самом деле, если так внимательно присмотреться. Но это Советский Союз отдельно, может быть, мы как-то захотел об этом поговорить. В западном мире либеральный феминизм – это тот феминизм, который боролся за права женщин в обществе, за равные зарплаты, за то, чтобы женщины были в Кнессете, в правительстве, за то, чтобы женский голос был озвучен в разных каких-то структурах. Либеральный феминизм не очень интересуется тем, что происходит у женщины дома. И это как бы основная критика либерального феминизма. Как бы, да? То есть то, что происходило, происходит на самом деле, что женщина может добиться прекрасной карьеры, но она приходит домой, и у нее начинается вторая смена в 7-8 вечера, когда она там пришла, у нее дети, и нет вот этого равного распределения обязанностей, потому что женщина должна э, дома и позаботиться о стирке, и приготовить, и дети, и так далее, и тому подобное. Да? И вот это как бы критика основного либерального феминизма, что он недостаточно сфокусировано в том, что происходит э, дома. А мы знаем, что э, частное – это политическое. Да, была такая вот фраза знаменитая – частное – это политическое. То есть нас интересуют прежде всего, э, как бы, понятно, права женщин в обществе, но ну и чтобы дома, как бы, да, где женщина очень много проводит времени, она чувствовала себя комфортно, чтобы не было насилия по отношению к женщинам, чтобы было какое-то равное разделение обязанностей. Поэтому либеральный феминизм добился очень многих прав для женщин, но не продвинул женщину с точки зрения вот этой угнетения женщины в домашней сфере. В связи с этим приходит как бы течение, которое называется радикальный феминизм. Радикальный феминизм, в чем, в чем он радикален? Как бы, да? Он говорит о том, что э, мы живем в системе, в которой, что бы мы ни делали, как бы, что бы ни происходило, есть э, э, патриархальная система. В чем она выражается? Что есть все равно угнетение женщины, есть использование ее ресурсов, есть э, э, как бы все равно недостаточно не, не слышен ее голос насилия и так далее. То есть радикальный феминизм говорит радикально, да, это радикальный подход, который говорит, мужчин не исправить, они такие, какие они есть, они их воспитывают таким образом, чтобы быть под каким-то там, соревноваться, какая-то больший больше уровень агрессивности, это посылы мужчины. пока эти посылы существуют, мужчины не являются нашими друзьями, скажем. Не всегда не все радикальные феминистки скажут, что они на самом деле такие вот враги, но, скажем так, мужчина нам не товарищ, это радикальный феминизм, и поэтому радикальный феминизм за то, чтобы э, женщины объединялись вместе, чтобы они боролись за свои права, и, в принципе, на собрании радикальных феминисток вы не увидите мужчин, то есть они не привлекают их как соратников. У этого есть как бы свои плюсы да, э, обеспечение какой-то территории, в котором женщина может действительно чувствовать себя комфортно, удобно высказывать и так далее, и тому подобное, у этого есть минусы. Эм, какой минус основной, какая критика радикального феминизма основная, что, э, чтобы действительно изменить этот мир к лучшему и э, бороться за равенство, нам нужны мужчины, которые могут быть, не все могут быть, но те, кто могут быть нашими соратниками и союзниками, да. Либеральные феминистки, например, есть знаменитая феминистка Глория Стейман, которая была очень такой женщиной видной в Америке, как бы знаменитая очень феминистка. Очень много ее критиковали за то, что она приходила на всякие вечеринки таких вот всяких конгрессменов, всяких там деятелей общества, правительства и так далее. То есть она шла внутрь мужского как бы вот этого эстеблишмента и там продвигала какие-то идеи равенства, феминизма, и она немало добилась. чего -то, да? То есть есть несколько подходов. Радикальный феминизм тоже очень многого добился, потому что когда мы слышим вот эту тему осознания, что мы все равно живем в обществе, где есть, существует угнетение, мы больше на это обращаем внимание, мы больше, может быть, можем бороться с этим. Да? Есть марксистский феминизм, марксистский феминизм утверждает следующее что э, на самом деле борьба женщины не может победить пока есть э, кла, э, как бы классы то есть бороться только за женское равноправие этого недостаточно марксистские и феминистки говорят нам надо вместе бороться как за женские права так и за э, права трудящихся во, в разных абсолютно понятиях этого, как бы, да, вот, в самой обширной, как бы, этой, сфере. И только тогда, когда мы будем бороться и за права, как бы, на рабочих местах всех, как бы, да, и за права женщин, то мы тогда можем победить. И опять-таки марксистский феминизм довольно-таки радикален в плане того, что женщины должны бороться за свои права и за права, как бы, класса, классовая борьба Тогда, когда, когда марксистский феминизм, как бы немножко, если мы отодвигаем, то приходит э, соци, э, социалистический феминизм. Социалистический феминизм — немного более мягкая форма, э, которая говорит, э, в основном, мы же или в социалистической стране, социализм говорит, мы все должны быть вместе. Мы все вместе, мы — сила. Только когда женщины и мужчины все вместе объединяться для построения более справедливого общества, не идеального, но более справедливого, более равноправного общества, то как бы у нас есть больше шансов победить. Теперь я как бы хотела пару слов сказать, почему феминизм в, вот, для, русско, для русскоязычного уха, он как бы является часто отрицательными какие-то коннотации вызывает. Да? И мне кажется, что это в основном происходит, э, э, и вы можете со мной поспорить, я буду только рада, э, из-за того, что э, масс-медиа, которые нас кормят э, из э, бывших стран Советского Союза уже много-много лет, начиная, в общем-то, с э, перестройки, да, эта масс чем дальше, тем больше она становилась и становится все более-более сексисткой, шовинисткой. И если мы посмотрим на разницу вообще в законах, которые есть, например, в Израиле, они не всегда соблюдаются, да, и не всегда осуществляются, но законы в Израиле и законы в высших странах СНГ, в России, например, как бы, да, то законы очень сильно отличаются. Например, вы знаете, что у нас насилие в семье, во всяком случае, женщина у нее есть, и если она обратится в полицию, тут же приедут, тут же ей постараются помочь, ну, так, в идеале, как бы, да, не всегда происходит, но есть определенные законы. В России, например, если вы знаете, был где-то два года назад принят закон, что это не преступление, как бы, что это гражданское преступление, и в принципе женщина очень долго должна отбиваться и нудно, и, не знаю, чуть ли ее должны не убить для того, чтобы вот действительно милиция и полиция ей занялась, и чтобы она получила как бы то, что, ту защиту, которая ей полагается. Да? То есть очень большая разница. Очень много посылок. Если смотреть, я понимаю, что нам на русском языке удобнее смотреть каналы на русском языке, российские, украинские и так далее, и тому подобное, да, но э, если мы будем обращать внимание, сколько сексистских и шовинистских посылов, иногда я включаю, как бы, да, и у меня просто, ну, я честно говорю, у меня волосы становятся дыбом, вот постоянные какие-то шутки, какие-то черные, вот этот ужасный какой-то юмор, да, э, который, это не юмор, это именно призвано показать, где место женщины и где место мужчины. Почему это произошло? У этого есть очень много социальных и психологических исследований, объяснений. Я могу сказать одно: что э, вот здесь во, во хвалу женщине, как бы, да, мы видим это на, на, в области нашей с вами репатриации, как бы, да, в принципе, исследования показывают, что женщины, э, у них у нас более гибкая психика, как бы, да, и во многом мы адаптировались лучше и к перестройке. да, и к переезду в Израиль, как бы, да, женщины проявили больше гибкости мышления, гибкости психологической, да, мужчинам многим было намного тяжелее, и что получается, когда возвышается женщина, да, она больше зарабатывает, или у нее какие-то предъявляются возможности, или она лучше выучила язык, или то, что произошло в России, как бы, да, в свое время, во время перестройки, то как бы женщины начали занимать какие-то более высокие позиции. Для мужчин, для патриархата, как бы, да, для патриархального общества это... Какой кошмар, какой ужас, надо что-то с этим делать. Тогда происходит насильственное, да, вот этот вот механизм, как насилие в семье, так и насилие в социуме, да. Нужно искусственно опустить женщину, чтобы возвысить себя. То есть это именно отношение к женщине, не как к про субъекту, субъекту права, субъекту голоса, субъекту потребностей, а к объекту, то есть сделать из женщины объект, чтобы самому, как индивидууму, как и обществу, как бы подняться за счет женщины. И поэтому этот механизм просто включился э, в, в дискурс вот этот вот на русском языке. И наша, мне кажется, с вами основная задача, на этом я закончу, чтобы услышать ваши какие-то ассоциации, вопросы любые, да. Э, вот этот вот дискурс, э, принизить женщину, чтобы самому возвыситься, он, мне кажется, самый проблематичный. И нам очень важно, если мы слышим здесь, в Израиле особенно, да, вот какие-то вот эти вот попытки, как бы, да. Знаете, есть большая группа в Фейсбуке, называется «Руссьот лилохушхумор». Русские, русскоязычные женщины без чувства юмора. Огромная группа, сейчас там, по-моему, пять, пятьдесят тысяч уже, жень, уже людей, как мужчин, так и женщин, как бы, да? это, Что это значит? Есть вещи, на которые у нас отключается юмор. Мы не готовы слышать какие-то вещи, которые связаны с унижением женщины, с мизогинеей, потому что мы понимаем, что это насильственный механизм. Я могу еще много об этом говорить, как бы, да, но в общем, у нас был такой немножко общий экскурс. Я думаю, что я как бы, буду рада услышать ваши какие-то ассоциации, кто-то хочет поспорить, спросить что-то, я буду только рада. Может быть, тут, кстати, присутствуют, я так понимаю, женщины не только из Израиля, а из Украины, из Беларуси, России. Я надеюсь, что вы не обижаетесь на то, что я говорю. Я говорю это с любовью, как бы. и я буду рада, и, может быть, чтобы вы озвучили, это, кстати, очень важно, и в России, и в Украине, и во всех странах СНГ есть феминистское движение, как бы, не просто они стараются бороться, они выходят на демонстрации, они пишут в Фейсбуке, они делают, что могут, пытаются бороться, как бы. То есть понятно, что Феминистское движение не дремлет, но это, скажем так, может быть и тяжелее даже, чем у нас. И может быть... Можно? И... Да. Можно? Я, правда, не сначала и вылетала, то есть я все не слышала. Но Потом как бы... было хорошо, общее, она поднимала руку. Общее, общее услышала. Ой, извиняюсь. Ну, вот. По поводу того же, меня, меня зацепило, что феминистка должна себе. Вообще, во-первых, любой человек должен заботиться о себе, вне зависимости от того, феминистка она или, или это мужчина вообще. Любой человек, это для, ну как бы, ну, для адекватного человека это нормально. Еще по поводу, так как я 25 лет в Израиле живу, в последнее время что-то я подсела на всякие разные программы из Украины. Язык, слава богу, понимаю, даже что-то вспомнила, что не вспомнила, то выучила. Вот. И там действительно много вот таких выражений, и меня это так цепляет. Потому что, ну, во-первых, этого у меня уже в моем осознании просто нет. Mm -hmm. Я понимаю, что ну, ну, что-то тут не то. Mm -hmm. Спасибо mm -hmm. огромное за то, что вы э, э, как бы заметили. По поводу заботы о себе, абсолютно я, я прошу прощения, если было может, немножко не, не точно сформулировано. Очень рекомендую еще раз как бы, вот эту книгу Кэрол Гиллиган, она психоаналитик американский, называется «Истинный, «Иным голосом» на русском эта книга называется, у нее есть еще несколько книг после этой книги, это такая вот как энциклопедия такая феминистка. именно вот ее подхода, она анализирует, что такое этика заботы, что я имела в виду, когда я говорю, что как бы женщина должна. Дело в том, что очень часто наша социализация женская, да, основана на том, что, во-первых, мы видим, как бы, вокруг себя женщин, которые заботятся о других, то есть, э, как бы, наши бабушки, которые, как бы, последний кусочек мяска всегда положат, кому-то себе не возьмут, как бы, да, э, как бы, все время забота, забота, забота, которая потрясающая вещь, заботиться о другом, это очень нам нужно, это дает нам силы мы чувствуем себя таким образом нужными, важными, это, это, как знаете, парадокс, который надо держать, да, есть правая и левая рука, мы держим парадокс. С одной стороны, для нас очень важно заботиться о других, и социализация женская очень часто строится на этом. Именно потому, что потом, как бы, вот это материнство, да, дети, муж, э, родители, дети и так далее, да? ты должна заботиться, ты должна заботиться о других. Это не, не всегда произносится напрямую, это не эти посылы, они очень часто не эм, прямые, они такие косвенные, они летают в воздухе, да? это с одной стороны, поэтому против противовес вот этому, вот этой социализации женской, которая только и говорит о том, что надо заботиться о других, мы как бы должны в себе внутри, должны, не обяз... вы правы, это неправильное может быть слово, можем, можем себе позволить, скажем так, заботиться о себе любимых, да, и очень часто мы это забываем делать, потому что внутри вот этой вот заботы о, себе, о других мы недостаточно заботимся о себе, а это, как сказала вот эта феминистка знаменитая, это наша политическая обязанность по отношению к себе, как так она сказала, да, заботиться о себе. Опять-таки, если задуматься для того, чтобы у нас были силы, возможности и о себе, и о других позаботиться, вот. Но это, это, нас недостаточно на это социализирует общество женщин. Я хочу, наверное, подчеркнуть остроту проблемы, что мы считаем, что вроде как женщина, вроде как она заботится о себе в своей повседневной жизни, но, как показала наш с вами Алия, э, вот, очень многие женщины не заботились о себе, и поэтому очень многие и проблемы здоровья, а в частности, я хочу подчеркнуть именно про, проблему гендерного насилия, которую они просто не донесли до адресата. Это значит, что они просто привезли с собой вот, вот этот багаж, они встретились с этим здесь в Израиле, но поскольку они занимались семьей, тянули детей там и зарабатывали и так далее, и так далее они просто не могли освободиться, освободить для этого время и пойти каким-то образом э -э, конс, проконсультироваться к психологу и так далее, заняться этой проблемой, потому что они просто были рабочими лошадками. Поэтому э, само, сам факт того, что женщина заботится о себе априори, это не всегда верно, к сожалению, и очень-очень хотелось бы, чтобы Я согласна, было. к сожалению. Лана руку держит. Да, Лана и Белла да этого держали Спасибо за, за твой вопрос. Да. Mm -hmm. Белла, да, потом Лана. Да, Белла тянула, потом Лана. Да, я хотела сказать, что очень больной вопрос, гендерная реклама, это сексистская реклама, и в Израиле она тоже есть. И мне казалось, что в связи со всеми этими законами здесь этого меньше, но мне кажется, даже не намного меньше, чем у нас там. Да. Вопросами, вопросами феминизма и прав женщин и прочее проект конечно, занимается очень много лет. И там у нас это были постоянные и занятия с разными группами людей, и всякие акции. То есть у нас это не новая тема. А вот то, что вот сексистская реклама и в Израиле, меня это очень поражает. Казалось бы, законы есть, а ничего нет. Спасибо вам огромное за то, что вы сказали. Вот это как раз подчеркивает вот этот момент, что когда нам... Кто-то в Фейсбуке или где-то в каких-то дискуссиях к нам говорят, ну, за что вы боретесь, какой феминизм, все, уже мы живем в эпоху победившего феминизма, мы можем буквально повернуть голову и показать, а вот смотри, вот здесь сексистская реклама, а вот здесь какие-то шовинистские посылы, я полностью с вами согласна, и мы должны еще раз понимать, что такое объективация, это хепсун на иврите, как хефец, объект, да, Объективация служит, то есть, когда женщину выставляют в определенном виде, да, сексуально какие-то подчеркиваются какие-то, да, ее формы, да, иногда просто я поражаюсь, что до сих пор это существует, то есть, опять-таки, для чего? Чтобы себя почувствовать выше, то есть, что происходит? Мы тут субъект, мы используем объект, то есть, а у объекта, объект, он не, осу... не это как мебель, да, у объекта нету своих желаний. Нету потребностей, нету голоса, э, нету мнения, как бы, нету каких-то прав, да, это очень-очень удобно для того, чтобы управлять и властвовать, как бы, да, и поэтому за э, вот это вот патриархальное, так сказать, фалосом, да, фалос это всегда символ власти, как бы, психологии и так далее, вот, за этим патриархальным фалосом стоит возможность и желание управлять и делать из нас объекты. Мы как бы этому сопротивляемся, мы хотим быть субъектом. Субъект это человек, у которого есть и потребности, и желание, и мнения. Как бы, и мы имеем полное право их озвучивать и добиваться. Спасибо Бела спасибо. Ну, а кто еще хотел а Лана хотела, Лана. Да, ну что-то не это самое. Видимо, случайно руку подняла. Если кто хочет сказать, включайте микрофон. А, Лана есть. Говори. Да, наверное. Ланочка, ты хотела что-то спросить? Окей, может быть, Лана, может быть, я не вижу вас, но у вас включен микрофон, можно, наверное, микрофон включить. Окей. Я так смотрю, что у нас потихонечку начинает заканчиваться время, да? Вот, поэтому я как бы скажу пару таких заключительных слов, и, и опять-таки, если у кого-то возникнет какой-то вопрос или замечание, я буду рада. И, смотрите, это огромный, не, не объем, не бесконечная как бы тема, да, мы сказали, что только... Можно э -э -э -э... вопрос, А или ты видишь? Я вот пытаюсь его увидеть. А как, скажите, это? насколько отличается понимание феминизма у разных поколений русскоязычных израильтян? Полагаю, те, кто служил в армии, лучше относятся к этому явлению. <you> <này> Замечательный вопрос. Я, к сожалению, почему-то мне не получается видеть вопросы. Если они их присылали написанными, то я их почему-то не могу видеть. Uh, в чате где-то. Да, в чате, но, но тебе Юля прочитала, там больше как таковых вопросов нет, и у меня есть еще один, но ближе к концу. Да, окей. Okay. Э -э, по поводу, конечно, разницы в восприятии э -э, поколений разных, вы абсолютно правы. Вот эту группу, которая называется «Русиот Блихушумор», русскоязычные без чувства юмора, как бы, да, ее основали э, девочки полуторного поколения или второго поколения, то есть они, это те, которые приехали совсем маленькими в Израиль, или которые родились в Израиле у русскоязычных колин, как бы, да. Понятно, что когда со многими из них разговариваешь, они уже здесь выросли и впитали какие-то все-таки э, моменты феми, феминистские, как, которые как как бы именно ими тогда воспринимается как само собой разумеющееся, ну понятно, что у женщины есть равные права, ну понятно, как бы, что должны быть равные зарплаты, ну понятно, что вот это какое-то замечание, которое мы слышим, кому-то кажется юмором, а на самом деле нет. Но я не хочу ни в коем случае, это мне очень важно, как бы, да, и особенно с тем, что Белла и Ноа сказали, я не хочу идеализировать Израиль в этом плане никаким образом. Потому что я очень много на одной из своих работ, как бы их у меня несколько, я работаю очень много с подростками, как бы, да? И как и с говорящими, так и с русскоговорящими. И иногда я просто ужасаюсь, насколько культура их пропитана, западная культура пропитана тем же самыми сексистскими посылами. Если прислушаться иногда к текстам вот, попсовых каких-то песен, которые говорят о том, что женщина, девочка, она хочет только деньги, или она хочет там защиту. Эти, приходят ко мне очень часто даже девочки, наши русскоязычные подростки, которые выросли в такой семье интеллигентной, и такое вот пушистое абсолютно существо, которое вот выросло и даже читала книги в детстве, как бы, да, и вот и, и, и тянет ее к этим вот мачо таким вот, таким вот, которые грубые, которые как бы не видят именно в ней какой-то объект. Почему ее тянет? Потому что они символизируют, эти мальчики, как бы, для нее символизируют какую-то защиту, какую-то э, надежу и опору. Как бы, да? Хотя на самом деле мы знаем, что агрессивные мужчины и мальчики, которые именно проявляют себя как бы, каким-то насильственным образом, на самом деле это слабость. Мы это как взрослые, так сказать, женщины 25+, мы это понимаем, что на самом деле это все фасон какой-то, это какая-то поза, да вот э, бескультурная какая-то, да, за которой прячутся какие-то слабости, неумение э, проявить чувствительность, неумение проявить какой-то спектр разных чувств, то есть проявляется только через злость, агрессию какую-то, да. И это очень много с ними работы нужно делать, с этими девочками, подростками, чтобы они как бы начали осознавать и видеть, где настоящее, где true как бы, да, а где вот этот вот false, где вот всякие какие-то наносные, позерские, искусственные моменты, отличать, отличать, да, отличать. Иногда просто вот хочется взять нашу с вами мудрую голову, вот просто вставить им в наши мозги, потому что делаются до сих пор огромное количество ошибок и связываются девочки не с теми, со всеми, с кем нужно, потому что не умеют еще отличать. И очень, конечно, зависит в каком обществе, да. Вот мы с вами в прошлый раз говорили, что, может быть, единственный наш выбор, как бы, в жизни какой есть, это выбор общества, которое будет на нас влиять, да? А общество выражается в любом, что мы делаем, да? Если мы выбираем посмотреть какой-то фильм, он на нас повлияет. Мы можем фильтровать, да? Чем более мы осознанны тем больше мы смотрим фильм, фильтруем. Ага, вот здесь такой посыл, здесь другой посыл. А это я принимаю, а это я говорю, до свидания, до свидания, нет, не мое, не мое. Не мое, не мое, то есть мы выбираем, да? Но мы понимаем, что чем более женщина как бы неопытная, неосознанная, как бы, она попадает под влияние, женщина-мужчина, под влияние этих посылок. И это, это целый как бы миюманут, как сказать на русском, умение такое, да, механизм выработать, смотреть таким немножко таким прищуренным, таким хитрым, мудрым взглядом, таким как бы, ага, что они мне тут продают, кому это выгодно, прекрасный вопрос, да, очень нам важно. Кому это выгодно? Что они нам тут пытаются, что они мне пытаются сейчас всучить, как бы, да? Покупаю я это или не покупаю? Подходит мне это или не подходит? А вот это нет, не беру. И выбирать, выбирать, даже вот если вы что-то читаете, вы можете выбрать книгу, которая, которая будет с каким-то более феминистским посылом. Почитать, посмотреть фильм какой-то такой, более жизненно утверждающий, именно женский который дает силу а можно выбрать или другой, окей, Нарм... все в порядке, можем смотреть все, что мы хотим, но просто таким осознанным взглядом и немножко прищурившись, так сказать. У нас тут вот есть еще один вопрос, но я это предваряю, хочу немножко, два слова сказать про израильскую армию, я там не служила, но служили очень много близких и, в общем-то, Эм, и женщины-мужчины. В общем, как-то сложилось такое впечатление, что вся эта гендерная установка, которая есть в обществе, она происходит и в армии, но очень часто даже утрирована, потому что там как бы действительно, как, как ты вот говорил насчет желания властвовать и руководить, оно там вот именно присутствует, потому что это как милитаристская тема, само собой разумеется. И девочки там очень часто находили себя в, в, в самое, позиции там, секретарши, разносили кофе, да, и делали это два года абсолютно бессмысленно вместо того, чтобы делать что-то такое продуктивное, развиваться, там, учить какие-то программы на компьютере и так далее, сегодня это есть. Но еще что как бы болезненно очень для всех и интересно здесь, наверное, сказать, что э, очень много действительно э, сексуального и насилия, и, и каких-то там... Э, похожие на эти как бы, явления происходили, и женщины просто это замалчивали, потому что они считали себя меньшинством вот в этом вот милитаристском обществе. И считали, и как бы боялись своих офицеров, и очень часто э, думали, что им никто не поверит. То есть эта армия, она не лечит от этой, то есть то, что я хотела сказать, она не лечит от этой проблемной очень вот экспозиции, при экспозиции. Вот, а вопрос у нас был от Ланы очень интересный насчет того, почему современные женщины выступают очень часто против феминизма. Вот, да, что там, мало того, что они говорят, что я не феминистка, да, что я там у меня еще в банке у меня есть там квартира, я ее там это получила по наследству, например, не я. Вот, вообще женщины, у меня есть высшее образование и так, далее, и так далее, но я не феминистка, как мы об этом деле поговорили. Но что происходит именно с теми женщинами, которые пишут эти совершенно про, про, про, про, проникнутые проникнутый то ядом э, сообщения, когда пишут, что эти феминистки, они поломали всю нам жизнь, Или, там, эти, там, вот, а, а вот мы не такие, что нужно быть женственными, как будто это, да, как будто это противоречит. Вот. Скажи пару слов на эту тему, если можешь, и там, наверное, уже завершим. О, тема очень обширна, о ней можно сделать. Я думаю, что мы продолжим об этом в следующую нашу тоже встречу, потому что мизогинея и вот этот вопрос потрясающий, замечательный, спасибо огромное. Они очень перекликаются. Я скажу, может быть, выскажу пару ассоциаций на эту тему, и мы ее раскроем в следующий раз, да. Смотрите. Ситуация э, следующая, да? я сейчас скажу, вот, да, мой ответ начнется с того, как психолог, как бы, да? вот, допустим, представьте себе, я не феминистка, я, может, вообще не женщина, неважно, да, я психолог, как бы, да, моя задача как психолога, да, и как э, человека, который любит людей и хочет, чтобы им было хорошо, моя задача такая, и это очень важно понимать, что феминизм э, в моем понимании принимает любого человека, таким, какой он есть. Как бы, да? Если женщина осознает и осознанно выбирает какую-то позицию, например, в которой она говорит, я не хочу быть феминисткой, я хочу даже пойдем радикально, я хочу вот все, как бы мужчина обо мне пусть заботится, он полностью пусть меня обеспечивает. Я буду там, не хочу вот этого вот всего, что феминистки добились, там, чтобы женщина, что женщина может строить свою карьеру, становиться кем она хочет, добиваться любых весов в любой в науке, в искусстве, в, в, в, в любой, в любой сфере. Мне это не интересно. я хочу быть за спиной мужчины. Я как психолог говорю, если женщине хорошо, если ее не используют, если э, нет насилия, если ей действительно, это ее осознанный выбор, там, где женщине хорошо, я только хочу, чтобы ей было хорошо. И это мне очень-очень важно, потому что я э, как бы смотрю на это комплексно. Как бы, да? Женщина, которая выбивает, выбирает быть радикальной феминисткой, и ей там хорошо, ей там важно, она добивается каких-то вещей, она меняет этот мир к лучшему, замечательно. Женщина, которая говорит, я против феминизма, это ужас какой-то страшный, ей так хорошо, пусть, мне важно, чтобы людям было хорошо, потому что я в сути своей работы, как психотерапевт, и я работаю очень много женщинами, я слышу очень много непростых историй, как бы, да, и для меня эм, же, как бы судьба человека, и выбор, и вот именно э, качественная жизнь, самочувствие человека для меня на первом месте. Его отношение к феминизму придет, не придет, это на втором месте. Главное, это э, самочувствие человека и как он чувствует себя в своей жизни э, спокойно, уверенно, благополучно, неблагополучно, качество жизни и так далее. Это как бы это аксиома такая, как бы, да, у важно. Теперь, как феминистка, я могу сказать, что э, понятно же, что опять-таки, нам надо, почему такое отношение, да, э, патриарх, патриархат очень хитрая, хитрая э, система. И она промывает нам мозги разными способами, очень-очень хитрыми. Я сейчас приведу такой пример, вам будет он очень близок, потому что э, мы, мы все из Советского Союза. Как да? Она использует очень хитрые уловки для того, чтобы нас убедить, что феминизм – это плохо. И вот создать вот эту связку, да, как условный рефлекс, как бы собака Павлова, да? феминизм мы слышим – плохо, феминизм – плохо. Очень много способов творческих для этого пользуются. Я вот хочу привести, вам покажется этот пример, может быть, немножко смешным, но вот он, вот он прекрасный, я его люблю, как бы, да, я очень люблю фильм «Гости из будущего». Вот покивайте, кто любит фильм «Гости из будущего» или помахайте, как бы, да? Вот мы все, как бы, в таком или ином возрасте мы его видели, как бы, да? и мы его ждали, да, вот это телевидение, когда мы, как бы мало что показывали, вот, вот этот «Гости из будущего», а вот следующая серия, как мы ее хотели, как бы, да? И мы помним вот этих пиратов, да, я как-то, у меня была лекция, э, она была для, только для психотерапевтов, как бы, да, на тему, я анализировала «Гостью из будущего» с точки, з... еще многие другие фильмы, советские и не только, с точки зрения гендерной, как бы, гендерной призмы. И если мы посмотрим, на самом деле фильм Гости из будущего» очень феминист. Смотрите, кто там главные героини и какие они прекрасные? Алиса, правильно? Какая она, каких вещей она добивается, и какая она потрясающая, да это гости из будущего, то есть мы так хотим видеть женщину, девочку будущего, такую вот и чувствительную, и добрую, и заботливую, и самостоятельную, независимую, она умеет, все, да, и она смелая, как бы, да? ну, Алиса, окей, okay, мне не надо много говорить, Полина, как бы, да, э, э, э, учительница спорта которую, да, вот в Орле играет, потрясающая какая она там, да. И вот вы помните, есть такой то момент, вот эти вот пираты, они вот такой гротескный немножко символ вот этого патриархата, как бы. в каком плане? Вот они такие агрессивные, это, я, не дай бог, не значит что все мужчины такие, я не, я не делаю обобщения это когнитивная ошибка, нам, психологам, это не свойственно, да? Я говорю вот как символ, да, вот эти пираты, которые вот символ вот этого патриархата, да? что какой то агрессия, власть, эм... Э, как, э, как манипуляции постоянные. Да? Обратите внимание, помните, эти пираты умели превращаться в других людей, в том числе в женщин. Вот эта хитрость патриархата. Почему-то так символично, да, вот на таком примере. И есть там такой момент, э, вот этот пират весельчак, помните, невинный играет весельчака такого, да? И, и Коля он захватил, а Коля как профеминист наш такой, да, он наш союзник. И, значит, эти пираты захватили, и, э, и Коля повелся, да, на, на то, что пират превратился в женщину, по-моему, я точно не помню, и пират этот, и весельчак, ему говорит, ты не соображаешь, ты не понимаешь, э, как бы мы бываем разными, мы можем быть кем угодно, мы можем и так притвориться, и так притвориться, я точно фразы не помню, как бы, да, Коль бывает много, по-моему, так он говорит, да, вот это символ патриархата, он не мытьем так капеньем, да, пытается нам вот какие-то свои посылы объективации, эм, угнетения, как бы неравенства, да? он нам продает под разными оболочками, как бы, да, вот этими пиратскими, да, но если мы помним, что внутри это все равно пират, как бы, да, это такой волк в овечьей шкуре, и вот это, это уже наша такая мудрость, да, взгляд осознанное, да, понимание какой-то и теории, и практики, да, которым мы смотрим, и мы, чтобы распознавать, распознавать, вот когда нам продают какие-то патриархальные, да, посылы, и говорить, ага, -а, мы тебя, пират, поймали, да, и там есть потрясающий момент, когда Полина приходит в конце фильма, и она им говорит, сдайте оружие, вы бессильны, как бы, да? то есть вот это наша, как бы, цель, чтобы патриархальное общество, это не значит, что мы хотим победить мужчин, там, или, или, там, что-то куда-то их уничтожить, это, опять-таки, Абсолютно не, не об этом речь, как бы, да? и, э, это, речь идет, наоборот, это да, фильм очень, как бы, о сотрудничестве мужчин и женщин, как бы, да, с теми, кто хотят э, вот, видеть это светлое будущее, прекрасное, далекое как бы, да. Э, я вообще много могу говорить, но вот такой пример. Огромное спасибо тебе, Эллочка. Я думаю, вот тут прекрасные отзывы мы получаем как раз сейчас в чате. Вот нам всем понравилось очень участие в сегодняшнем вебинаре. Огромное тебе спасибо. спасибо будем очень рады это с тобой встретиться лучшее. опять 6 мая. Да, это будет через две недели. Вот, тоже в среду, в тот же час. Всем вечером мы проанонсируем, откроем на все страны тоже наш вебинар. И будем говорить про мизогинию, про, про мизогинию и про внутреннюю мизогинию специальном как раз отношение к женщинам и, и, и то, что мы как, восприняли из общества такое же отношение. Ага. К тебе. Вот. И меня слышно? Слышно и видно. Галя, тебя видно. Спасибо это... всем, я хочу сказать, держитесь здоровья, чтобы, чтобы поскорее все это закончилось, мы все вышли здоровыми. Да, спасибо. Спасибо большое. Это у меня вовремя как, как раз отключился интернет, да. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо большое, большое. Спасибо. Спасибо. спасибо. Спасибо большое. Всего это доброго это. всем.